Снимаю исторический момент. Сегодня 18 декабря. Роза расцела 16 декабря. 16, 17, 18. На третий день. Вот таком у нас состоянии. Я хочу зафиксировать это. Вот в таком состоянии. Сейчас я буду то ли стабилизировать, то ли. Э, консервировать вот одной рукой снимать неудобно в общем-то я не хочу секреты свои раскрывать бесплатно платно пожалуйста но тут и факт что я я не знаю что из этого получится или нет вот такой вот цвет вот такая форма третий день Четвертые сутки Пылают станицы И сейчас буду я консервировать А потом сниму еще что получилось Ну и вот такой результат И э, Хотелось бы чтобы оно Вот в таком виде Сохранялось Ну не вечно, но хотя бы Лет пять Вот таком Состояние. Это я только ее сделал Обработку Обработку Но не так, как другие. Нет Стабилизацию почитайте, как другие делают Там Несколько видов стабилизации Но я придумал свой И хочу его использовать. Если Будет положительный Конечно, результат То выложу Сегодня еще раз повторяю 18 декабря Сейчас она будет сохнуть сохнуть. Вот чем плохо зимой, что плохое освещение. Ну что это за освещение? Я, я уже предполагаю, что освещение никакое. Интересная роза такая, да? Я вот сделать хорошую подставку сюда и в таком состоянии вот.